Приветствую. Меня зовут Мон Савин. Я директор Electric Motor Club и компания находится в королевстве Камбоджа. Компания открыта в декабре 2018 года. Мы работаем совершенно официально и имеем все разрешительные менты. Это кабинет IT-менеджеров и как раз сейчас они здесь работают. Добро пожаловать в Electric Motors Club. У нас есть уже инвестиционное направление, мы инвестировали деньги в электрокары BMW i3 и у нас есть все разрешительные документы от правительства. Это мой партнер Елена, именно это инвестиционное направление она курирует уже два месяца. Здесь хочу показать выставленные на продажу электромобили BMW i3 и они успешно продаются в Камбодже. Также в нашем сервисе есть два подъемника для сервиса электромобилей и других авто здесь у нас место директора и главного менеджера и следующее помещение это комната ожидания для клиента. это комната electric сервис, предназначена для ремонта электроники и для суперкаров то есть очень дорогих автомобилей Здесь же у нас проводится сервис. У нас можно отремонтировать любые дорогие VIP автомобили, и этим занимаются квалифицированные специалисты из Украины и России.